С наступлением жарких летних деньков нужно ответственно подходить к безопасности кожи. Солнце может как подарить красивый загар, так и навредить, вызвав пигментные пятна, ожоги и онкологические заболевания. Как правильно загорать без рыда для здоровья, рассказала профессор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Наталья Степанова. Вы должны регулировать время пребывания на солнце. И особенно нужно обращать внимание, что активность солнца повышается по мере того, как оно э, становится более высоким на горизонте. Использовать солнцезащитные кремы, которые регламентируют время пребывания на солнце. Обязательно, конечно, нужно соблюдать водный питьевой режим. Ультрафиолетовое излучение солнца наиболее интенсивно с 10 часов утра до 16 часов. Поэтому в это время нужно ограничить время препровождения на солнце. Наилучшую защиту обеспечивают тень, одежда и головной убор. А на открытые части тела, лицо и руки необходимо наносить солнцезащитный крем. Но использование солнцезащитных средств не должно быть основанием для продления пребывания на Солнце. Лилия Баталова, Универньюз.